Приветствую, с вами Тесрок. Сегодня я приоткрою завесу тайной зоны, поведав вам о лаборатории близ озера Янтарного, а также как проникнуть туда, а главное вернуться обратно модификации Дэд Эйр. 16 Секретная лаборатория, находящаяся на заброшенном заводе близ озера Янтарного. Там находится установка, народе прозванная «выжигатель мозгов». По слухам, в лаборатории существует некий гигантский мозг, генерирующий все поре. Из тайных докладов руководству ученых известно, что экспериментальный пси-звучатель Кайменова является удачной попыткой по изучению и использованию способностей контролера по подчинению сознания, но из-за ряда конструктивных проблем установка вышла из-под контроля. Принцип работы установки основан на многократном увеличении мозга контролера в размерах, но ученые не смогли внушить органике нужные им программы, и поэтому установка начала зомбировать всех в зоне ее действия и концентрируя вокруг себя, тем самым повторяя действия обычного контролера. Из-за этого даже группировка Мадрид не смогла расширить зону своего влияния, должным образом настроив излучатель. Поэтому данная территория остается заброшенной. Внутри лаборатории множество членов зомбированного персонала, а также там находится несколько кровососов, которые были подчинены все установкой. Также некоторые поговаривают что внутри лаборатории обитает контролер, который также может подчинять все живое своей воле. Модификации Dead Air. Чтобы проникнуть в лабораторию, вам понадобится приобрести отважный пси-шлем ученых на Индаре. Это обойдется вам 40 тысяч рублей. А также помните, что ждать процесс отладки придется достаточно долго, а именно два игровых дня. Ну и повысить вам придется и личный уровень всезащиты. защиты. Для этого я рекомендую покупать все блокаторы, а также улучшить собственное снаряжение на параметр всезащиты. защиты. Для этого вам нужно будет приобрести хороший шлем и установить на него соответствующие модификации. Что касается оружия, тут все на ваш личный вкус. Сколько вы заработали, сколько можете отдать на один поход. Можно пройти эту локацию с хорошим шлемом со пси-защитой, но в обычной куртке. А можно пройти и в экзоскелете. Тут выбор за вами. Но если у вас мало денег, я бы советовал приобрести вам обычный дробовик. И все. Примерно вам подойдет... Класс, который можно купить на базе. Долго. Также хотел бы посоветовать всем, кто в первый раз отправляется в X-16, внимательно осматривать местность этой лаборатории на поиск секретных документов, нужного вам снаряжения и патронов. Надеюсь, вам данная информация поможет и вы сможете найти в этой лаборатории Достойное снаряжение или хотя бы пару аптечек. Также не стоит забывать о самом опасном существе в этой лаборатории. Если вы будете предельно аккуратны с ним, то победа над ним вас сильно не затруднит. Советую покупать пистолет, если у вас есть дробовик, то запастись с но если автомат, то тут все совсем уж просто. Для тех, у кого нет ни того, ни другого, а какая-нибудь ППшка и патрон остается мало, советую на всякий случай перед отправкой в лабораторию запастись парочкой гранат. Это тоже может вас сильно выручить. Сейчас о самом главном в секретных лабораториях, а именно документах. Они существуют на всех тайных объектах, даже в путепроводе и агропроме. После того, как вы находите данные документы в одной из лабораторий, то вы можете отдать их главе любой фракции, которая вам больше всего аккомпанирует. Будь это долг, ученые, свободы и другие. Даже чем можете отдать их бандитам, после того, как вы отдаете эти секретные документы, у фракции через какое-то время появляется новое, более лучшее снаряжение. Тем самым это очень сильно выручит вас и поможет вам в дальнейшем развитии и изучении зоны. Так что к сдаче! документов я бы подходил максимально ответственно в связи с тем, что существует в зоне три самых сильных фракции: это Свобода, Наемники и Долг. Но также не стоит недооценивать и другие фракции, ведь у ученых есть свое особое снаряжение после сдачи документов, как и у бандитов свое. Так что надо относиться к выбору крайне важно. Но в первую очередь по вкусу, какая группировка вам больше всего нравится. Такое отдавайте документы. Также стоит понимать, что после того, как вы сдаете документы, это достаточно сильно усилит фракцию, которую вы, как говорится, сдаете, и она будет иметь более высокое положение по сравнению с другими. Так что, возможно, одна фракция после этого может выдавить другую. И стоит это, естественно, учитывать. Но хочу пожелать всем сталкерам удачного пути и хорошей дороги. И попросить вас в одном одолжении таком моему начинающему каналу, а именно поставить лайк и подписаться, ведь на данный ролик ушло крайне много времени. Даже мне помогли немного с превьюшкой. Огромное спасибо Тёма, он мне, меня даже подучил немного работать с фотошопом. За это ему большое спасибо. Но сейчас не об этом. Как вы видите, на данный видеоролик был потрачено очень много сил. Чтобы был темп, атмосфера, было интересно. Я отыскал множество статей, множество страниц поперечеркивал. Постарался добавить от себя советы. Очень многое, что лично вам могло бы помочь при прохождении данной лаборатории и вообще в игре. Так что, надеюсь данное видео вам понравилось. Ведь реально, я максимально старался сделать все качественно, чтобы вам было приятно смотреть. Ну а всем большое спасибо еще раз за просмотр. Всем удачи, всем пока. С вами был Чесрок.